Всем привет! Представляю вашему вниманию защиту для лочного мотора Yamaha 9.9-15, а также для всех его аналогов, клонов и так далее. Защита предназначена для тавтология получится, для защиты редуктора соответственно, и винта. Защита одевается обеими руками ровно за минуту с одной рукой наверное увидит чуть подольше. Сначала одеваем защиту на перо. Далее берем верхнюю скобу, раздвигаем ее, заводим. Здесь выставляем уровень согласно центру скобы. Не совсем удобно это, но ладно. С одной рукой тут, конечно. Далее болтом М8 соединяем части, потом шайбу вставляем соответственно и затягиваем всего одной гайкой. Здесь она прижимается, защита вернее верхняя скоба и затягивается данная скоба вернее данная защита была выведена опытным путем и хорошо себе зарекомендовала на перекатах на порожеых местах рек ну соответственно на меликах Раньше защита использовалась делалась с лепестками более узкими вот такого плана они были. То есть, ну, в полтора раза было меньше. Соответственно, карман был меньше по высоте. Даже на той защите, в принципе, протрахте перекат 100 метров, практически по гальке, винт остался живой. Есть небольшие замятинки. Но в целом он не гнутый и живой. Боковые лепестки защищают также редуктор от боковых ударов. Если будет препятствие какое-то, там камень и так далее, подводный, удар приходится на защиту. И, соответственно, редуктор остается целым. А верхнее крепление раньше тоже делалось иное. Делалось на двойной скобе, но, как показала практика, не совсем удобно. Практичнее на одной скобе. Крепление болт М8, соответственно гайка такая же. Можно скатрой гайку поставить, можно обычную гайку в принципе хорошо затянуть, она никогда не открутится. Расстояние от нижнего лепестка до крайней лопасти 15 миллиметров. Защита выполнена двойным сварным швом первый сварный шов это коренной шов то есть провариваются все стыки второй шов это уже верхний финальный слой сварки, он зачищен соответственно полностью, весь по всем местам стыков на всех соединениях защита выполнена из стали тройка, карманчик из стали двойка вес защиты ориентировочно где-то Килограмм. Сейчас возьмем весы электронные и взвесим. Килограмм ноль тридцать. И плюс... То есть кило 0,30. И верхняя скоба весит у нас 210 грамм. То есть кило 240 это вес общей защиты. Ну, плюс бол, кайка и шайба. Еще 10 грамм. На скоростные характеристики это никак не влияет ее вес было испытано с ней и без нее под одной и той же загрузкой скорость одинаковая по крайней мере на этом моторе но я думаю на всех остальных моторах будет также защита выполняется исключительно под заказ исключительно вручную то есть никаких шаблонов ничего нет все подгоняется конкретно под мотором ну, в данном случае Yamaha 9.9-15 и все его аналоги и клоны. То есть у всех аналогов и клонов, соответственно, сапог должен быть одинаковый. Вроде к этому стремятся и все моторы, и Хайди, и Про, C-Pro, Gladiator, ну и их навалом. Также допускается изготовление защиты не именно на этот мотор, на любой мотор, который есть. Но для этого нужен сам мотор либо его нога для изготовления. Территориально я нахожусь в городе Ухта. Защита может быть отправлена в любой регион нашей необъятной родины. Ну, в принципе, будет что добавить, я добавлю в комментариях. А так, в общем-то, все. Кого заинтересовало, кому, если необходима данная защита, звоните, заказывайте, пишите письма. Также вы можете посмотреть... Про нее на сайте 768 650. ру. Зовут меня Максим. Всем спасибо. Пока.